Мир на повестке дня Такая передовая лыжа этого сезона От Fisher Curve В основной версии The Curve В принципе, прокатившись на ней Я однозначно подтвердил Свои предположения касательно этой модели Все, в общем-то, так и есть Как я и думал То есть, как обычно, в компании Fisher Есть две составляющие, которые сильные Здесь сильные как бы, таких компоненты там маркетинг Именно в таком формате как бы не вырубаться, ну такой, не обманешь, не проживешь. Вот. и в принципе умение делать хорошие спортивные лыжи. Ну, в данном случае имеем дело, то есть, собственно, с такой, ну, во-первых, сразу скажу, эта лыжа вообще не новая, ничего не нового нет, кроме вот этого желтого сканзика. Вот, в принципе, и все. При этом я честно скажу вам, вот катаясь здесь, я лыжи постоянно, и я не заметил, что он как-то едет лучше. Едет ровно так же, какой поросин намазан, так он и едет. Вот. Лыжа хорошая, она абсолютно не новая, это старый юниорский гигант, в принципе, в такой взрослой версии. Со всеми выходящими отсюда последствиями, то есть достаточно размягченным носком, вот, что обеспечивает простоту входа в поворот. И с хорошей рабочей задником, середины, что дает стабильность на ходах. Вот, в принципе, все. И эта лыжа у меня была там 10 лет назад. Ну, не у меня, а дома у меня. Была там десяток лет назад. И как бы она была ровно такая же, называлась RC4GS Junior. В принципе, я еще все времена новичкам советовал эти лыжи, потому что они позволяют мощно кататься. И при этом очень лояльные в управляемости. И позволяют получать хорошие результаты. Очень легко и просто и почувствовать себя Рэмбо, вот. ну, Фишер упаковал эту возростую версию. Добавил маркетинг при Бамбас. И пытается продавать по заоблачной цене. Аргументируя это тем, что там какие-то супер супер нано технологии. Но ну, чисто маркетинг. Вот тут уже начинается маркетинг, сделали, в принципе, хорошие лыжи, приложили к ней хороший маркетинг. Искали, ребята, вот эта понтовая лыжа, вот стоит она безумное количество косарей. вот, в принципе, что, в общем-то, для думающих людей, вникающих, в общем-то, убивает всю идею этой лыжи, потому что в таком формате лучше купить за меньшие деньги спортсех и получить удовольствие. Здесь Фишер говорит о том, что как бы не надо спортсех, потому что спортсех, типа, там радиус за 30. Ну, как бы опять лукавит. Есть версия RC4. Лыжа RC у которой вот нифига не 30 метров. Нормальный. Любительский радиус, который при этом по деньгам стоит меньше, а по катам, в общем-то, наверное, где-то может быть близка, как минимум, точно, не хуже, 100%, вот вообще никак не хуже. Или более рабочая, более скоростная, более стабильная. Такая же управляемая. В общем, резюме такое. Лыжа хорошая, хорошая, но не новая. Не, не в ее деньги. Никакого такого вау и ничего в такого нет. Просто такой любительский гигант юниорской стилистики. Не более того, то есть своих денег, ну, как, как минимум, своих денег сезонных она точно не стоит. Вот. Хотя, в общем-то, едет в длинном повороте достаточно стабильно, на коротких дугах требует разгона. На разбитом склоне требует разгона, но на скорости работает отлично. То есть после того, как вы ее разогнали, зарезали на буграх, она рубасит все бугры и шпарит, жарит. Вот, очень а, широкий ассортимент поворотов, Но, ну, по моим ощущениям, начиная где-то метров от 14, заканчивая 18, очень комфортно идет, то есть вот как рельс, да? по рельсам. В коротком повороте поворотливо, но, а, как и любая лыжа, такой формат, очень цепка кантами, и надо ее либо давать ей проскальзывать, да, либо разгружать совсем сильно. В общем, все все-все стандартно, лыжи как бы хорошей, нареканий нет, диапазон пара широкий, в принципе, как бы, если можете позволить себе и хотите развиваться в некий скоростной быстрый рейсовый карвинг, это оно, вот, хорошее. Все, больше нечего мне о ней сказать, в общем-то. Наверное, из э, серии Де curve это лучшая модель из трех. Как помню, да, Де curve D-Curve Ти, C-Curve DTX. Это лучше. Это то, что, в принципе, можно вообще и нужно рассматривать. Все, я пойду за следующий. Отписывайтесь, следите, пока.